Привет, вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, Го рубрика, то есть ви которая называется Готовим склеу, третья часть. Так, как вы знаете, уже закончилось лето почти, уже на носу, я бы сказала, уже скоро, прям через несколько дней осень. Да. И поэтому я хочу вам передать немного, ну, лета. Мы сделаем летний напиток, который называется махита. Но еще мы сделаем такое традиционное блюдо пельмени. У меня все для этих, э, для этих блюд есть. Давайте сначала начнем с мохито. Я вам покажу, как его делать самым легким способом. Э, покупаем такой напиток, газировка называется 7 это у меня типа Севанап. Берем кружку. Выливаем. Так, у меня там пало. Так, потом нам нужен лайм и лед. Ну, лед это вообще-то для любителей. Ну, кто хочет холодненького. Теперь я вам скажу самое печальное. Мне Венера запретила брать ее растение. Ну что ж, мы можем и так готовить. Так, но ну на самом деле я слышала, она недавно купила мяту. Она а как раз нужна мята. Ну не бежать же мне в магазин за мятой. Поэтому потихонечку, потихонечку подкрадываемся. Подкрадываемся к комнате. И ищем. Так, мы пришли в комнату. Вот это называется мята. Так, так, так. Венера рядом. Так, так, так, так, так. так. Если можно сказать, Венера рядом, надо убежать на кухню. Так, вот а, видите листочки? Это как бы мята называется. Надо ее обстричь. Если что, я вас научу. Для примера. Представьте, вы уже оборвали листочки. Так вот идет хозяин этого деревца, ну кустика. Я не знаю, что это. Э, за разделы растений, но не важно. Вы берете, наливаете аккуратно водички много, потом -э, э, наверх подвешиваете ведро с веревкой, ну и немного его промочите. А потом, ну, потом вы уже поняли, как бы хозяин поймет, что не... какое-то ведро с водой. Просто Висело и разлилось. Ну, что-то типа того. И тогда вы не будете виноваты. Ну, это способ, который я сделаю. Ну, я думаю, мне никто не поверит, но попробую. Так, для начала надо его обстричь. Так, вот, мята. Так, теперь надо отнести сам куст. Все, с кусом разобралась. А, веревка, я потом делаю. Так. Ну, Теперь нам понадобится лед. Лед у меня есть. Я... Пойдемте. Вот у меня холодильник. Где-то там должен быть мед. Вот, то есть лед. Простите, я говорила. Так. Где там лед? А, пошла. Сейчас слазим за ним. Подождите, подожди. Вот, вот, вот, эти вот три горошинки – это лед. Ну, он маленький такой, потому что я очень сильно, можно сказать, спешила, и он И очень мало воды, как бы налила, ну, чтобы снять видео. Вы поняли? А... У меня, в принципе, все ингредиенты есть, осталось взять ножик. Но когда я приготовила супчик, я ножик где-то потеряла, поэтому Поэтому надо, надо спросить у других. Фрэнки, чего? Подожди, ты видео снимаешь? Нет! Не снимаем. Она, кажется, поняла. Ты что-то, ты, ты видео снимаешь? Так, все. Прекрати, прекратить, прекратить, твоим уради уже. Хватит. Хватит, хватит. Ты... Да. Так, так, так, так. спросим у других. Венера, я тут снимаю видео. Видео опять. Ты не видел ножик? Где, где он лежит, там он и лежит. А, спасибо. Вообще, выключи камеру. Выключи. Так, все. Ножик я взяла. Так, теперь делаем само мохито. Давайте. Так. Вот я и сделала мохито. Вот и вернула я лето. Так, ладно. Мохито мы сделали, но его, его наверное, надо с чем-то пить. Поэтому я его пока положу курку, да. Так, ребятки, сейчас вам покажу тайное место, которое Лорна нам не показала. Но я подследила. Вот это тайное место. Там хранится кексы. Ну, там вообще хранятся всякие вещи. Для праздников. Ну, и пока никто не видит, я положу туда мохито мое. Вон, все. Быстро закроем. Так, а давайте сделаем пельмешки теперь. Так, ну с пельмешками все легко. Во-первых, надо посолить э, солью немного. Солью, потому что много будет. Ой, вот так вот достаточно. Солью воду. А, ну, теперь надо... Ну, в просто закатать мясо. Ну, сейчас. Сейчас сделаю. Так, вот я уже пельмешки поставил вариться. Я уже посолила. Так, осталось только убраться немножко. Как вы видите, у меня тут все валяется. У меня есть посудомоечная машинка. Так что все. Просто даем туда. Чтобы оно все мылось. Так, тут у меня соль. Тут... Это не надо. Так. Э -э, забыла сказать. Я вам еще буду показывать, как украшать. Так. Надо помешивать слегка. Чтобы пельмешки варились. Так. Ну, кажется, все. Осталось выключить. Вот. Все. Готово. Снимаем с плиты. Теперь украшаем Ну Для начала все это выложим на тарелки Та-дам Порция на двоих Ну, ложку я пока одну достала Так как я не знаю потом кому я это дам Так что Давайте достанем лучше мохито так, Аккуратно Вот и мохито Можно сказать Это было все но мы эти еще не украсили. Укроп я лучше больше не буду срывать. вы не знаете, что потом было. Ну, я лучше вам покажу еще один хитрый способ, как украшать. Я видел в одном ресторане украшают, э, как это называется, -то? специями. У меня специи нет, поэтому, поэтому тихонечко берем. Это не мята, сразу говорю. Похоже растение, но не мята. Вот это вот растение. Это что-то типа перчика. Я забыл, перец чили, только он незрелый. Но это не важно. Берем перец чили, ломаем на кусочки и просто посыпаем на пельмешки. Я как бы не думаю, что это будет съедобно. Зато со старенькой будет. Сразу говорю, вам надо будет очень много мохито. Ну, чили же острый перец ты. Так, ну ладно. <coughs> Клео, что ты там делаешь? Готовлю. Упс. Так, так, так. Ну, сейчас я быстро доделаю. Потому что меня уже зовут. Вы это уже видели. Ну, вот я кину вот сюда. В свою порцию. Клео, я к тебе подойду. Так, а вот когда уже говорят, что подойдут, надо просто убегать. Стой! Ты куда хотел убежать? И что это у тебя за напиток. Махи-то это. А, откуда ты мяту взяла? Да так, ниоткуда. Потому что ты не хочешь сказать, что ты мою мяту взяла? Нет. Посмотри, кажется, там привезли твои цветы. Где, где цветы? Где? Так, я забыла еще одну вещь. Можно опять украсть укропом. Только теперь я возьму ее новый укроп. Она купила второй. Ой, ну что ж, короче, мне мне кажется, трещинка образовалась, так, так, так, если у вас образовалась на горошке трещинка, лучше уже укроп не брать, так как, если будет трещинка и не будет укропа, это будет еще подозрительней, лучше я пойду кое-чего возьму сейчас, девочки, чего тебе, а помните, Лорна покупала какой-то странный соус? И не надеюсь, я тебе не дам. Но я хотела лишь немножко. Нет. Блин. Ну, видите, у меня не получилось взять. Поэтому при этом аппетита. Вот так вот. Так, ты меня обманула. Так, идет Венера. А теперь мне надо идти. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Клео. Ой, ставьте лайки. Смотрите мимо видео. Клео. Всем пока. Клео. Добегу.